Привет, дорогие друзья! С вами Александр Андреянов и снова 10 правил от мастеров в моем исполнении. Итак, правило номер 3, которое гласит, что куда ты уделяешь свое внимание, то растет и развивается. Откуда, ну или куда ты не уделяешь свое внимание, то разрушается, или у тебя это украдут, или ты это потеряешь. И хороший пример с садовником, который ухаживает за растениями. Вот представьте, что садовник перестанет ухаживать за этим красивым парком. То есть, что начнет происходить? Сначала все начнет зарастать сорняками. То есть, если вы посмотрите джунгли, которые не ухожены, то есть, там совершенно другая да, атмосфера. И представьте, что садовник перестанет поливать, допустим, розы. И розы начнут потихонечку умирать, и в итоге вообще высохнут и умрут. А если садовник ухаживает за цветами, за розами, и он поливает их, ежедневно подрезает их окучивает там в общем ухаживает то розы растут также и в нашем с вами бизнесе также и в отношениях также и в нашем хобби также в нашем саморазвитии то куда мы уделяем наше внимание то растет и развивается Ну хороший пример допустим с моим бизнесом который был у нас с Татьяной в россии то есть как только мы перестали уделять должное внимание бизнесу у нас его просто забрали. И это о том, что если ты имеешь свой бизнес, то делай все так, чтобы он был очень-очень легко продаваем, да? чтобы ты мог его легко продать и чтобы ты мог его не потерять. Это правило номер четыре. Это правило гласит следующее, что убрать из своей жизни серьезность, ответ, гиперответственность. И а, важность, то есть, давайте разберем, что же это за серьезность, важность и гиперответственность. Но ну, давайте рассмотрим такую ситуацию: а, когда вы серьезно очень относитесь к какому-то делу, и вы вот бывает такое, что родители говорят: будь серьезней, и ты сразу становишься серьезней, но в этот момент пропадает а, жизнь, в этот момент пропадает игра, в этот момент пропадает азарт, в этот момент пропадает риск. То есть, когда мы становимся серьезными, то мы перестаем жить. Вот такой у меня вот пришел итог и э, потом сами ну, размышляете так скажем что в вашей голове происходит когда вы становитесь серьезным и поделитесь э, в этом видео э, в комментариях второе что из своей жизни нужно убрать это важность э, важность это такой элемент э, который вызывает привязку э, нас к чему-то ну, допустим вы важно относитесь к отношениям и вы начинаете в отношения и держаться за них, и, соответственно, вам придется пройти этот урок, чтобы вы эту привязку разорвали в своей жизни. То есть, если вы к чему-то очень сильно привязываетесь, то, к сожалению, в вашу жизнь очень сложно начинает приходить новые результаты. То есть это выглядит следующим образом. То есть мы летим с вами в таком туннеле, вот, и когда мы в своей жизни что-то получаем, машину, там, квартиру или бизнес, мы начинаем в это вцепляться и держаться за это. Тем самым мы мешаем себе развиваться и привлекать в жизнь что-то новое. Поэтому важность из своей жизни, вот этот акцент важности на каких-то вещах нужно убрать. Следующее, что необходимо убрать, это гиперответственность. Вы знаете, когда э, вы делаете какое-то дело, и вы очень слишком ответственно его делаете. То есть вы сконцентрировались настолько, что у вас прям аж вены вылезли на э, голове. Что на самом деле ну, происходит, когда вы гиперответственно относитесь к делу. То есть вы перегораете. Э, к вам приходит энергия на исполнение какого-то дела. Если вы гиперответственный, вы как-то вот прям э, слишком, ну, знаете, вот упираетесь, когда вы делаете. И если Татьяна уберет еще пальчик, мизинец, да, будет камера вы лучше сниматься. Так вот, если вы э, слишком гиперответственны, вы как бы вот надуваетесь и пытаетесь вот держаться, и вы перегораете, вы тратите энергию э, в лишнее направление, куда можно ее не тратить. То есть все делайте играюще, все делайте в кайф, радостно, позитивно, счастливо, и тогда в вашей жизни э, будут не только результаты, но их будет еще и много. Вы научитесь их пускать свою жизнь. Но если вам нужна какая-то моя поддержка или поддержка моей супруги Татьяны или наша совместная поддержка, приходите в наш личный коучинг, у нас есть э, возможность позаниматься, <coughs> позаниматься с нами в интернете, не обязательно приезжать сюда, есть WhatsApp, есть Skype и решить какие-то ваши э, локальные проблемы, то есть то, что вы не можете самостоятельно сделать, э, мы за 10 лет это уже изучили. и как показала практика, очень многие проблемы и хотелки наши вот на нашего социума похожи. Поэтому с вами был Александр Андреянов. Я вас приглашаю в совместную работу в программу основа жизни, в тренинг энергия денег, предназначение, ну и так далее, так далее. Программ очень много. Следите за новостями. Пока-пока.